Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых длинных, оригинальных, необычных словах русского языка. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, ставьте лайк-лайк-лайк, подписывайтесь, чтобы получать новые видео, чтобы их видеть. И также приходите на мой сайт. У меня сейчас новый формат подкастов. Я думаю, что их сейчас слушать легче, проще, то есть более просто. И также приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей, где вы получаете подкасты и видео каждые пять дней. Сегодня у нас такое длинное слово, и это грустное слово. Это слово соболезнования. Соболезнования. Одно это соболезнование, но обычно мы всегда говорим они. Соболезнования. Вы видите, что это от слова боль, да, боль, когда нам больно когда негативные эмоции, что-то плохое. Это может быть боль физическая да, или моральная. И со- это значит вместе. Это значит, что мне больно вместе с тобой, я понимаю твою боль. Соболезнования. Но это слово обычно мы говорим в конкретной ситуации, обычно когда кто-то умер, когда человек больше не живет, мы говорим мои соболезнования. Да, то есть что мы говорим, когда у человека такое грустная такая грустная вещь, кто-то умер, мы говорим мои соболезнования. Или, например, Прими, примите мои соболезнования. Потому что обычно, когда у человека кто-то умер, нам трудно что-то сказать. Мы не можем сказать, о, мне так жаль, потому что это недостаточно сильно. Поэтому мои соболезнования, соболезнования, это хорошая форма. Если мы говорим в очень официальном контексте, мы можем сказать, Мои глубочайшие соболезнования. Глубокий, значит, очень, очень сильный в этом контексте. И глубочайший, значит, очень, очень большой, очень, очень сильный. Вот, э, да, мои глубочайшие соболезнования. Мои соболезнования. Прими. Примите мои соболезнования. И да, я обычно пишу эту фразу, когда кто-то умер, потому что, да, трудно, трудно найти слова и написать что-то еще. Вот такое грустное, но важное слово «соболезнование». У меня также есть подкаст бесплатный на эту тему. Что мы можем сказать человеку в такой ситуации? Слушайте подкаст под видео. Дорогие друзья, я вам желаю хорошего изучения русского языка. До скорого, дорогие друзья! Пока-пока!